Ты что-то сказал про мою маму, а нет, ты ничего не говорил про мою маму, потому что у тебя кишка тонкая. В общем, всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я хотел бы с вами поделиться своей покупкой. Дело в том, что я приобрел себе в Darknet пистолет Макарова. Ссылку на продавца, к сожалению, по правилам Ютуба я оставить не могу. Однако могу сказать, что я покупкой доволен. Данный инструмент обошелся мне... Сколько это, кстати? там чуть больше, чем 17,5 тысячи рублей. Возможно, среди вас найдутся эксперты, спросят, почему так дешево. Все очень просто. Я спросил об этом продавца. Он мне ответил. Дело в том, что из этого пистолета убили двух полицейских. Вот поэтому мне повезло плывать за так дешево. В этом видео я покажу вам как производить неполную сборку-разборку. По крайней мере, как я понял, потому что меня этому никто не учил, я разбирался с этим самостоятельно. Если вдруг комментариях будут кому-то профессиональные военные, можете указать мне на мои ошибки. В общем, начинаем с того, что предохранитель переводим из небоевого в боевое положение. Далее. Снимаем магазин. Потом проверяем, чтобы не было патронов в патроннике. Потом снимаем, это называется, спусковая скоба и отводим ее чуть-чуть в сторону. Потом доводим затвор до конца и поднимаем верхнюю часть вверх. Так затвор снимается. Далее снимаем возвратную пружину. Потом мы предохранитель, так вот, просто наверх его до упора и снимаем предохранитель э, с затвора. Потом вынимаем, он, он сам выкидывается, ударник, ударник. В общем, вот мы с вами неполную разборку пистолета Макарова произвели. Что, как же нам его теперь собрать? А все очень просто. Берем сначала ударник, у него тут вот не очень видно из-за качества камеры есть такая вот выемка, этой выемкой он должен входить, быть если мы держим этого вот так вот, то есть той дыркой, где находится подохранитель наверх, то э, и этим углублением он э, ударник тоже должен быть наверх, он вот так вот входит э, в специальное появленное для него отверстие потом мы, У меня просто пальцы толстые, не помещаются туда, поэтому я, я проталкиваю его до упора а, подохранителем. Дальше подохранитель вставляется вот сюда, попадает в специальное отверстие, там для него есть, и в боевое положение. А потом все просто, плужину на ствол. Плужина на ствол, это звучит как какой-то эфемизм для надевания презерватива. Да. Ладно. Потом вставляем. Тут, тут еще такой прикол, я не сразу разобрался дело в том, что у э, пистолета Макарова у него, он там вот э, ствол, у него э, он не идеально гладкий, у него в конце вот есть вот такой вот э, такие вот бордюрки, скажем так, очень профессиональный жаргон, бордюрки и прикол в том, что пружину пистолета нужно сделать так, чтобы она зацепилась за эти бордюрки и не пошла дальше, иначе э, у вас просто э, э, дуло не выйдет из этой дырки. Вот у меня оно вышло, я с этим очень долго э, мутуз, мутузился, но все-таки смог. Потом мы доводим до конца, чуть-чуть э, э, нужно подавить, иначе там э, некоторые некоторые направляющие дуги могут не попасть в нужное отверстие нужно его поэтому придавливать и э, таким вот образом вот последний элемент это вот мы э, вот э, спусковую рабу э, вставляем на место потом производим кстати вот, меня вот э, правда это касалось э, этого автомата учили вот, после окончания сборки делать выстрел. Но у других, у кого я спрашивал, они говорили, что они не делали выстрел. Но я вот по старой привычке сделал. Потом, соответственно, ставим в предохранитель в небоевое положение. И вот вставляем в магазин. Каким розовым, вот урозом вот и разборка пистолета Макарова. Покупкой доволен. Ссылки, к сожалению, дать не могу. Законодательство запрещает. Но все равно всем спасибо за внимание. С вами был я. До новых встреч на моем канале. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Всем спасибо и всем пока.